Итак, показываю, как прогревать домен за счет имитации действий пользователей, которые якобы находятся в разных частях света, открывают письма под разными IP-адресами, что позволяет нам увеличить коэффициент доверия со стороны почтовых сервисов. Как это делается? Для начала, конечно же, вам необходимо получить e-mail-адреса с паролями, на которые вы изначально будете отправлять почту. Выглядят они вот примерно вот таким вот образом. Это e-mail-ящик через сепаратор, то есть через двоеточие идет пароль к этому почтовому ящику. И вот в такой форме вы данные ящики покупаете, да, и у вас есть возможность на них отправить e адреса. Как отправлять e адреса на данные почтовые ящики, то есть как убрать отсюда вот этот вот пароль мы разбираем в нашем видеокурсе по настройке массовой email рассылки. Там это все подробно разбираем. Нам же сейчас нужен исходный файл, где находится и логин, и пароль для входа в тот или иной ящик. Для того, чтобы начать работу, вам необходима программа которая называется Tor как скачать эту программу, я думаю, мы не будем сейчас объяснять, поскольку это очень просто просто в поиске забиваете скачать браузер Tor, скачиваете ее, ее Основное отличие от всех остальных браузеров – то, что можно зайти и каждый раз заходить под новым IP-адресом, который шифруется таким образом, что нельзя определить, из какой конкретно точки человек заходит в интернет, используя данный браузер. Делается это следующим образом. Когда загружаете, устанавливаете эту программу, запускаете ее, появляется вот такое окно. Сверху находится вот такая зеленая луковица. Если ее открыть, то можно посмотреть некоторые вкладки, которые нам и будут нужны для работы. Нажимаете «Новую личность». Браузер перезапускается, вы уже заходите под новым IP-адресом, который кардинально отличается от того IP-шника, который был до этого. Итак, начнем. Для начала зайдем на сайт mail.ru, с которого мы и будем открывать ваши почтовые письма, поскольку мы все наши ящики взяли с mail.ru для того, чтобы ускорить процесс работы. В среднем рекомендуется для прогревки одного SMTP-сервера рассылать как минимум 50 писем и в течение 3-5 дней каждый день отправлять на эти почтовые ящики либо их менять и отправлять на другие, но тоже от mail.ru и проверять через программу Tor, тем самым увеличивая на начальном этапе коэффициент открываемости ваших писем со стороны обычных пользователей. После того, как мы зашли на почтовый сервис mail.ru, сразу, чтобы каждый раз не вводить при перезапуске программы mail.ru, рекомендую установить закладку, то есть поставить данный адрес закладки. Для этого нажмите в правом верхнем углу «Свойства браузера», найдите вкладку «Закладки». Изначально нажмите «Показать панель закладок», чтобы у вас показалась панель закладок. Затем нажмите опять «Закладки» и «Добавить эту страницу в закладки». Нажимаем, у вас появляется вот такое маленькое окно, где необходимо обязательно нужно выбрать э, панель закладок. Не меню закладок, а именно панель закладок. Открываете панель закладок. И нажимаете готово только тогда у вас вот данный почтовый сервис появится здесь в закладках все то есть при нажатии он всегда будет открываться и при перезапуске он тоже будет находиться здесь же сейчас скопируем любой ящик я покажу как это делать максимально быстро копируем ящик 1 mail.ru нажимаем control c чтобы скопировать его в буфер обмена заходим вставляем сразу же сюда вместе с паролем в меню ввода логина затем копируем сам пароль, нажимаем Ctrl-X на клавиатуре, что позволяет скопировать буфер обмена и удалить из данного окна. Затем бэкспейсом, то есть клавишей э, стирания текста в левую сторону, нажимаем удалить, вводим пароль клавишей Ctrl-V, да, то есть Ctrl-X это удалить. То есть вырезать э, полностью с удалением из поля. Ctrl-C – это просто скопировать, а Ctrl-V – это вставить. То есть нужно просто уметь пользоваться этими тремя клавишами для того, чтобы выполнять очень быстро вот эти вот элементарные действия. Затем нажимаете «Войти». Причем все клавиши находятся в английской раскладке, не на русской. Все, у нас открывается, заходит в почтовый ящик. Видим, что почтовый ящик уже забанен. И э, Нужно будет восстановить пароль, но так как у нас база купленная и у нас нет номера телефона, нам необходимо будет открыть следующий ящик. То есть, если не открывается этот ящик, нужно открывать следующий. Для того, чтобы зайти под новым IP-адресом, нам необходимо нажать на луковицу и нажать «Новая личность». Видим, сейчас у нас показывается цепочка для этого сайта. Франция, Германия и США. То есть, мы, по сути дела, выходим через США или через Францию, да, для того, чтобы вы понимали, как это работает. Затем нажимаем «Новая личность». И у нас наш браузер перезапускается. Мы тем временем берем следующий почтовый ящик. Я возьму где-нибудь из середины, но вы берете просто последовательно, пошагово. Опять нажимаем mail.ru, да, либо вводите в поисковой строке, как вам будет удобнее. Просто через закладки получается намного быстрее. Вставляем в поле логин, опять же, без э, сепаратора, то есть без разделителя. Копируем сочетанием клавиш Ctrl-X, удаляем бэкспейсом, вставляем в поле логин. Пароль и нажимаем «Войти». Смотрим, работает ли этот почтовый ящик. Если показывает, что зашел во входящий, значит ящик уже работает. Сейчас осталось только дождаться загрузки страниц. Здесь нажимаете «Не сейчас, чтобы не выпадало это окно». Затем необходимо открыть то письмо, которое мы отправляли на этот почтовый ящик, то есть проверить его открываемость данного письма. Просто открываете для того, чтобы Mail.ru отметил, что данный почтовый ящик был открыт, данный email был прочитан, и он уже отсылает отчет о прочтении данного письма на ваш скрипт, если вы делаете рассылку через скрипт тем самым увеличивая коэффициент доверия а, к вашему SMTP-серверу, к вашему домену, и позволяет намного эффективнее делать email-рассылку на адреса а, сайта mail.ru. Также напомню, что к mail.ru относятся а, такие почтовые ящики, которые заканчиваются на inbox.ru, list.ru и bk.ru. Все это а, почтовые ящики сервиса mail.ru, просто, просто находящихся на разных доменных именах, да, для того, чтобы вы просто понимали, чем они отличаются. После того, как ящик проверен, не обязательно было выходить. Я просто вышел для того, чтобы показать вам, в каких доменных зонах находятся ящики. Затем, для того, чтобы открыть следующий ящик, снова нажимаем «Новая личность». И заходим уже под новым логином и паролем, который мы берем из строчки, которая идет следующий после того ящика, который мы проверяли перед этим. Опять нажимаем «Копировать». Опять заходим на почту mail.ru. Вводим имя ящика сочетанием Ctrl-V. Копируем наш пароль клавишами Ctrl-X удаляем бэкспейсом, опять вводим пароль и опять повторяем те же самые действия, которые мы выполняли перед этим. То есть таким образом очень быстро можно проверить 50 ящиков. Это происходит ну как минимум в течение 30-40 минут с хорошим интернетом. Иногда из-за того, что какие-то из IP-адресов не являются высокопропускными, то есть у них достаточно низкая скорость, иногда возникает торможение. Поэтому либо нужно будет перезайти под новой личностью, чтобы исключить этот IP-адрес, да, либо просто подождать, пока загрузится страница. Все эти действия вы можете выполнять самостоятельно. В среднем на открытие 50 ящиков уходит где-то 30-40 минут да, для прогрева например, одного SMTP в течение одного дня. Либо вы можете заказать эту услугу у нас. Дело в том, что у партизанского маркетинга достаточно много людей, кто работает на фрилансе, и они с удовольствием выполнят эту работу за вас. Для того, чтобы оставить заявку, достаточно воспользоваться на нашей главной страничке Skype, ft, либо написать в нашу техническую поддержку, сформировать задание, изначально отправив файл с теми почтовыми аккаунтами, на которые вы сделали тестовую email-рассылку для прогрева, а также отправить текст письма, либо тему, для того, чтобы мы понимали, какое нужно будет письмо открыть. В среднем стоимость таких работ варьируется от 1 до 3 рублей за открытие почтового ящика. То есть заплатив всего 100 рублей за открытие 50 ящиков, во-первых, себя разгрузите от такой рутинной работы, и при этом у вас будет выполнена очень важная работа по, по прогреву вашего SMTP-сервера, для того, чтобы у вас была хорошая доставляемость на почтовые ящики mail.ru. Точно так же можно прогревать SMTP-сервера на доставляемость почтовые ящики Яндекс. Нажимаю, правда, бывают проблемы при открытии почтовых ящиков через разные IP-адреса, что не дает возможность делать это достаточно быстро. Также можно прогревать Яндекс, можно прогревать Rambler, то есть все почтовые ящики, на которые вы хотите обеспечить хорошую доставляемость. Также еще один немаловажный совет для того, чтобы можно было удобно работать с базой email-адресов, которая у вас будет предназначена для работы да для проверки скачайте установите на свой компьютер Такую программу, как Notepad++, это что-то вроде обычного текстового редактора, но с более расширенным функционалом. И она будет вам необходима, если вы будете заниматься обработкой и сегментацией базы для разных целей. Просто скачайте, установите, как альтернатива обычному текстовому редактору, она вполне-таки себе хороша. Просто покажу, как она работает после установки. Если у вас в текстовом варианте сохранены, допустим, базы, нажимаете на файл правой клавишей и нажимаете Edit with Notepad++, то есть открыть через Notepad++ через notepad++ и у вас открывается вот в таком вот э, варианте чем отличается от обычного текстового редактора тем что в программе в принципе достаточно расширенный функционал по поиску и замены определенных символов и у нее также есть возможность видеть э, строчки то есть строчки пошагово пронумерованы что значительно облегчает работу если вам нужно допустим выделить только какое-то определенное количество э, email и ящиков или определенное количество строчек взять из общего массива э, почтовых ящиков которые есть у вас в текстовом документе очень удобно с ней работать, можно даже отмечать э, строчки, например, на которых вы закончили, да, вот нажимая просто э, рядом со строчкой э, находящееся поле, э, где можно отмечать, какие ящики вы открыли, а какие ящики не открыли. Но это чисто только для вас, для улучшения э, действий работы. Также еще одна особенность данной программы, после того, как вы вносите какие-то изменения э, в текстовом редакторе здесь, э, вам необходимо будет сохранить данный файл, да, если вы произвели какие-то действия. Если вы просто закроете программу, то она не сохранится файл не сохранится. Для того, чтобы он сохранялся, необходимо нажимать «Сохранить». Только тогда изменения будут сохранены. Дело в том, что при закрытии программы она не показывает Окно с сохранением файла, она просто сворачивается в трей на самом деле, вот, и э, вы просто не видите, что файл у вас сохранился. Это один из минусов данной программы, но в принципе для работы это не мешает, если вы знаете, как это решается проблема. Также для того, чтобы у вас в автоматическом режиме файлы открывались на компьютере, можно просто выделить текстовый документ, нажать «Открыть с помощью» и выбрать программу из списка. Для того, чтобы у вас в автоматическом режиме ваши файлы читались и открывались через данную программу. Для этого нужно выбрать дополнительно другие программы, выбрать Notepad++, поставить галочку, либо сохранить галочку «Использовать выбранную программу для всех файлов такого типа» и нажать «Ок». Тогда все текстовые документы у вас будут открываться только через эту программу.